Давай, начал. И всем привет, друзья! С вами я, Корус и Ростислав. Мы сейчас будем играть в ДОТУ-2. Все ночи в ТУРБУ. И у нас будет челлендж, не загорать на всю хату, когда мама спит в соседней комнате. Ваш черед запрещает героя. Мы идем в дабл-мит, мы идем в дабл Кингера забанили, и сна... снайпер забанили. И что будем делать? Наша Йоу, стратегия. Пуджа взяли, Пуджа взяли. Блина, блин, блин. О, -а. Что делать? Что делать? Ну брать, я Я не знаю, кого можно взять. Можно взять кого? Опа! А не, бро, Опа, я беру петуха, петуха с... Давай. Давай, ну, были... давай. <laughs> ух, ух, пацанчики. В прошлом видео у нас був теракт куриного новопо... Новопотребського курятника. курятника. Все курочки... Все курочки выжили, но вы это не побачили. Да, Потом там... Вкачали. Осталось десять секунд. Чуть -чуть, там было видно, наче, что они умирают, но это было все неправда. Осталось пять секунд. Было все фейк. И на том видео уже восемь просмотров, и мы вдохновились еще раз видео на YouTube. Да, пока мы сейчас... Пока наши противники губили и выбирают героя, пока что обсудим нашу тактику с Ростиком, да, Ростик? Да, мы... надо... для начала надо погнать противников. Вот так вот, и так вот делаем. Вот так вот пишем, и вот так вот. Все. Они уже нас боятся. Це... Они уже нас боятся. Да, просто. Ты вот, в нашей команде кажется, да. Ничего страшного. Он Він... Він... проиграет. А мы выиграем. Как ты не понимаешь. Я все понимаю, мы выиграем. Вообще без шансов мы выиграем. Да. еще и без шансов мы выиграем, без шансов проиграем. Опа! Ты видишь, у меня загрузка экрана соперника. Как так-то? О, вот, мы поехали, мы поехали. What was that? I didn't see anything. Готовьтесь к бою! Кипичный, мы, короче, <laughs> мы едем, едем. Вот так вот, на тележке, на тележке. Все -таки. 30 Дом арт, короче. 30 Мачу секунд сюда. до начала сражения. Давай, я все... я поставлю, чтобы он не боялся уже, вот так вот. <связать> все, вот такая тактика. То есть, став сюда варить, чтобы мы что-то бачим. Пусть сюда Оба, оба. Ага. Кажется, там твоим гуля испугался, первый и вкачал. Я так думаю. Битва он... Вин, начинается! Битва начинается! Вин вкачал качал первый, да. Ой, да, вот грибочка стопа, стопа, стопа. Оп, оп, оп. качал. качал. Я подошел к этому, мы убиваем. Я так думаю. Ничего что, Сейчас ми, потом тви, потом ми. Уже стреми. Офигеть, не добины, Ой-ой-ой. ой Мы лютая команда. We're идем, we're идем. У нас, у нас хорошо получается все, пока что. Спектра уже... Спектра уже нас боится. Спектра нас боится. Спектра нас боится просто. Вот так вот надо уничтожать. Умру я. Неважно. Капец, у меня у на линии... На линии попуск-попуск просто. кинчал группа так вот легко вообще без проблем супер легко Да, коррус корус корус excuse me corus mm, spodier, обратите понятно? внимание на вашу верхнюю башню <laughs> еще sure? Просто противники уже нас боятся, настолько что <coughs> Тут и думать не надо. <laughs> Он и боятся просто. Вашу верхнюю башню атакуют? Обратите внимание на вашу верхнюю ничего, башню. Не не вашу верхнюю башню атакуют? Зачем <мас> <палив> мы так ее напугали, напугали. Видно, что Коррус, коррус. Huh? Ты придерживаешься тактики. хе <laughs> Хорош, коррус, хорош. Ня. Yeah. Хорош, хорош. Туда. <laughs> хі <гум> Спектра ушла, але ми не боїмось, нічого. Вообще все равно. Z. Вон она напугана очень сильно прям. The the yeah, керри наш, him. Керри наш эм, со счетом 0-1-0, Мы ну, его типаем конечно же, потому что он бездарный, huh? ничего не умеет делать. Кроме того, чтобы сливать линию начальной не Here, Чуть-чуть тактики не придержалась, надо надо шопин отошел, отошел, чуть-чуть. You -чуть. sure? <свят> по про тактикам, по -про тактикам мы его вот тут аминируем. Мы вот так вот прыгаем и суициды. Ни одной суициды не меся. Мы, мы проигрываем. Ну, это такая тактика, это такая тактика. Это так задумано. Алло, привет Как видела, ты вообще бачное видео Иван конечно. Fourteen... его конечно Несмотря на рот открывал. вы на камеру серьезно для п Fill ты 40 А, ты думаешь, 4 герой Давай, давай. на поле. А, да. Нет. Ну, ты конечно хвостик, видишь, я сейчас билу, а там регенерация. Скорость. Но ну, ты, ну, ты дура, дура. Скорее. Зачем, зачем? Я сейчас пойду индранжер убью. У меня левел меньше, не у нее, не по барабану. Пошли, пошли, подожди, маня, подожди, маня, дружок. Mm -hmm. Обратите внимание на вашу верхнюю башню. Гам не, вон они утекли. Саш, холни сго. Дай танго, дай танго, дай танго. Что в порядке? Боже. А, а, дай, дай. Бежу, бежу, бежу. Трики, тут рики ты полный обалдуй. Ух, я утик, я утик. Эй, нет. Ну ты чурка. Let's go. Я иду формить блиссок. Капец, вот. Ничего страшного. Страшно все. Okay. Вики, Только посмотрите на ваши Наших наши кемаиды Мы с тобой только два убиваем у себя. Да. О, я нашел золото. Mine. Я его гурмага убью. Все его марсики наплатят. Убыв, убыв, да убыв. Нет. Я находцев, я находцев, я про. куда ты лизешь, ты же сейчас сольешься. Вашу верхнюю башню атакуют. Оружие сел света нас. Ну его, жирный еблан. Да, убил Полный капец. Пикай. Ну, ну, ну, ну, ну, а пацаны жестко. Ну, прыгни, прыгни. А шоу Марсия Касиу в новое вышла, чуваешь? не знаю. Я не знаю. Я не знаю. не знаю. Я не Я не знаю. Я не знаю. Я не Я Я Ничего страшного. Пошли и публики. Не говори, чего ты обдумал? Там хочешь взять был? Я в детстве ел. И только взял себе чипсы. И хотя бы коррупция заплати, что мы, что мы, что мы снимаем видос. день рождения у меня все, Нет. А, меня убивают! Меня убили, но я убил Кріпа. Я хорош. Полный какой Полный смысл. Это полный зихтер. Кто еще зрелище? Пуч хорош, пуч хорош. Это я на Пуч дебил толстый, он не мог хукнуть Угрмага. Потому что Вин. В нашей тактике мне надо куплять дагон. По нашей тактике Дагон. да ты шо на щур, ты зашла. Ваша центральная башня разум. А, не знал, не знал. Дагон игра плохо. Ну мне не надо тоже. Мне надо собрать первым слотом тоді. Парки, надо, надо, надо, это реально и догон такие уже. Так намного лучше будет. Не! Не! Ну, риги Крыса, то понятно. Кричи. Кричи, что? Кончик уже первый уровень есть. Так, дальше мы собираем под нашу секретную тактику на скаймаха. Мы собираем гон другого левела. Третьего левела. А куда гон на третьем левеле, мы собираем там? Вашу нижнюю башню атакуют! Тапочек, офигеть. Ваша вот нижняя шо, башня разрушена. Тепешки надо обязательно в турбо. Левел пик. Мы в рейтинг сейчас. Да. А, а, а! то, то ты везе просто. Везешь. Вони лакичи. А что меня убило? Капец, они. Дураки. Я не могу! Пуч-драк жирный! Ну, не можешь не хочешь? У нас там же Ну, вот так вот, вот так вот! Плаки-пуч! Плаки-пуч! О, лайс! Плаки-пуч! О, лайс! плаки по тактике, и вот так вот. вот, вот по тактике. И вот так вот. И, и вот так, и так, так вот. И вот так вот. И вот так вот. Вот так вот. Хорош. Учишься, учишься. Вот так вот сюда. ты, браха. Так, going, потом потом yes. смерть, догон, догон. Не, надо, надо, надо, мне, мне кажется, мне кажется надо, не, знаю, не знаю. Попробовать надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, убьем надо, надо, надо, надо, надо, убьем надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, есть, давай, давай. Гроу, <связь> <Как вы> можете... <связь> убылы, соло. убылы, убылы. Я вот помощи соло, соло. Понимаю, <связь> как. Давай, давай, давай. <связь> <У> сюда, <связь> соло, соло. Уджу просто 10 репортов сразу же. 10. Согласен. Что мы делаем вообще? Бак. помню? Требольная пил! Требольная пил! ставить? пил! Требольная пил! Требольная пил! Гернау должен ставить. У нас Гернау должен ставить. Это полный курятник. Полный зифт, он зрив-то. Значит, нам надо что-то рассказывать для видео. Я, я знаю. Надо собрать подсказки. Я нижнюю башню ты не могу сейчас собрать за этот день. А я его только за секунду соберу. Просто играю в Да. Вот так вот делаю. Вот так вот. Тупо, реки тут крыльца ходит. Восстанавливаю запись, выложим таке. <laughs>